Здоровенько, меня зовут Андрей Сезинов и я приветствую вас на канале Сызинет. В прошлом месяце компания Google представила свой весьма интересный и амбициозный новый проект – потоковый игровой сервис Stadia. И по этому случаю я бы хотел в целом рассказать, что же такое потоковые игровые сервисы и зачем они вообще нам нужны. Ведь некоторые считают их в настоящем будущем игровой индустрии. Итак, что же такое потоковый или стриминговый игровой сервис? Если максимально просто то это сервис, который позволяет поиграть в современные игры даже на самом слабом компе, который не способен потянуть что-либо даже на минимальных настройках графики. Суть в том, что игра запускается где-то там, на серверах компании, а вам на компьютер лишь транслируется картинка. И по сути для игры вам нужен лишь хороший интернет. Ранее подобные сервисы предлагали лишь небольшие и малоизвестные компании. Однако в последние годы и крупные игроки на игровом рынке обратили свой взор на потоковые сервисы. Помимо упомянутого в самом начале Google Stadia, еще есть такие крупные игровые сервисы, как NVIDIA GeForce Now, Xbox X Cloud и PlayStation Now от Sony. Последний, кстати, самый старый и уже на самом деле работает. А остальные находятся на стадии предварительного тестирования и должны быть запущены чуть позже в этом году. Получается, что теперь вовсе не обязательно собирать мощный комп или покупать консоль, можно просто-напросто заплатить за подписку на сервис и играться в свое удовольствие, а в придачу к этому и игры покупать не надо, их стоимость уже включена в стоимость подписки. Но, конечно, все не может быть так радужно, и стриминговые сервисы, как и все, имеют ряд недостатков, причем некоторые из них весьма и весьма серьезные. Во-первых, каждый сервис предоставляет возможность поиграть лишь в ограниченное количество игр, конечно, Согласитесь, было бы слишком хорошо, если бы в одном месте можно было бы поиграть вообще во все что угодно, там, и в игры для PlayStation, и для Xbox, и для ПК, но, конечно же, такого не бывает, каждый сервис предлагает какой-то свой набор игр, но тут есть и свой плюс, потому что каждый крупный сервис будет стараться предложить какие-либо эксклюзивы, чтобы привлечь к себе аудиторию. Также у некоторых потоковых сервисов могут быть искусственные ограничения, заложенные самими разработчиками. Например, пользоваться PlayStation Now можно только с контроллером DualShock 4 от четвертой плойки, то есть контроллер понадобится как на PlayStation 4, так и на ПК. Компания Google вместе со своим сервисом Stadia также представила свой собственный игровой контроллер, однако его будет не обязательно покупать, чтобы пользоваться сервисом Stadia. Но фактором, который сильнее всего ограничивает использование потоковых сервисов на данный момент является большая задержка при передаче картинки. Даже если у вас действительно быстрый интернет, но вы физически будете далеко находиться от сервера, будет большая задержка. Действительно хорошо будет играть тем, кто живет в непосредственной близости от дата-центров. И задержка у них будет минимальная просто. А вот, скажем так, у бабушки в деревне насладиться играми через потоковые сервисы может быть весьма затруднительно. За да что там у бабушки в деревне? В принципе, в небольших городах, да и странах не всех появится это сразу. Например, в Россию потоковые сервисы явно придут не сразу. Мне так кажется. Конечно, компании будут стараться справиться с этой проблемой, создавая все больше, серверов и дата-центров, чтобы размещать их как можно ближе к своим пользователям. Как я и говорил выше, большинство потоковых сервисов, будь то Google Stadia или Microsoft xCloud и прочее, пока что находится на стадии тестирования. Однако их запуск уже ожидается в этом году, чуть позже. Я думаю, где-то во второй половине года, может быть ближе к осени. Однако сейчас можно уже попробовать потоковые сервисы, приняв участие в их бета-тестировании или можно подписаться на PlayStation Now. Правда, там фактически нет каких-либо новых игр. В общем, на данный момент потоковые сервисы выглядят весьма перспективным направлением развития игровой индустрии. Тем более, что за них наконец-то взялись крупные компании, которые могут вкладывать большие деньги в их развитие и создавать что-то по-настоящему интересное. И, конечно, потоковые сервисы могут стать действительно интересным решением для пользователей, так как... для для их использования не нужен мощный ПК, их можно использовать где угодно, например, там с телефона, планшета и любого другого устройства, имеющего интернет и дисплей. Да и за игры сами платить не надо, что также является несомненным плюсом. Ну а на этом у меня пока что все, если видео было вам интересным, то поставьте ему лайк, а также на канал подпишитесь и колокольчик нажмите. Ну и на прочие соцсети тоже стоит подписаться, ссылки как всегда в описании тем более еще и появился телеграм у нас и спасибо за просмотр